Дорогие друзья, я Лепко Николай Григорьевич, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог, рефлексотерапевт, мануальный терапевт, физиотерапевт. Я вам еще не сказал об очень важном и хорошем средстве, приборе, который также воздействует на нашу кожу, вот, с помощью массажа вот это массажер фараон и это массажер который содержит в себе четыре разных масса массажера вот самый мягкий массаж вот плоские такие вот, а, вот чуть больше интенсивности вот шариковые такие вот еще больше интенсивности уже шаровидно конусовидный. и вот конусовидные самые острые плюс еще короной можно воздействовать на точки и также они могут иметь на одной или двух поверхностях полудрагоценные камни. Это уже минералотерапия, литотерапия. Он уникален, он универсален. Можно работать через одежду, и можно волосистую часть головы. На голове, кстати, тоже очень много точек, которые связаны со всеми участками тела. И, конечно же, зоны те, которые нужно размассировать, которые связаны... Целлюлитом. Вот здесь инструкция, здесь все подробно написано, да, указано. Это его такой футлярчик, домик, пирамидка. И вот можно даже несколькими фараонами, выбирая любую степень остроты, воздействовать на те зоны, которые нужно, кроме того, что через одежду, это через лен, через хлопок, через шерсть можно воздействовать, можно непосредственно на кожу, на спину, но тогда нужно наносить масляный какой-то массе, природную, натуральную, с какими-то лечебными травами. И тогда можно непосредственно на кожу. Вот такой универсальный помощник и можно взять и вот даже вот несколькими из них мы тоже планируем дальнейшее усовершенствование и воздействие вот, вот так вот на все тело, по массажным линиям, там, по круговыми движениями, вот на голову, на все. Вот это у удивительный помощник и массажиста, и человека который не умеет делать массажи но может очень приятно сделать и себе и своим близким родным деткам вот такой вот добрый помощник массажер фараон благодарю вас за внимание еще раз с вами был николай григорьевич ляпко